Иди скорей! Не надо убегать, у меня скоро встреча. С кем встречаешься? Один крупный заказчик. Не буду загадывать, но предложение интересное. Вчерашний, что ли? Вчерашнее сама доела. Я тебе свежей набекла. Со старым творогом? Почему со старым? – Вчера покупала? – Вчера. Ой. Что такое? Что-то болит? Вот тут вот что-то корет, а вот тут как-то неприятно тянет. Ой. Болит, тянет. О, Господи. Тебя надо срочно записать к терапевту. А лучше прямо сразу к хирургу. Знаешь, что у тебя там где тянет? – Что? – Аппендицит. А если его вовремя не удалить, то начнется перитонит. А это прямая дорога на тот свет. Марина уже не тянет. Не волнуйся. Я знаю, что ты боишься врачей. Алло, регистратура. Нет у меня никакого аппендицита, а тем более перитонита. У меня просто организм бунтует против однобразия. Бедненький, прости меня. Я тебе совсем с этой работой забросила, да? Но я мигом. Так. Мариш! Угу. Мариш, слушай, так ты ж э, спешила к своему заказчику крупному, он заплатит хорошо. Да бог с ним, твое здоровье важнее. Сейчас я тебе сделаю паровые котельки Нет, или... Мариш, давай, давай, ты беги к своему заказчику, может, еще успеешь. А я тут сам себе бутербродиков настрогаю, ладно? А как ты сам-то? Ты же можешь сам же порезаться. Ты давай, беги, беги, беги, а то опоздаешь. И что, ты в сухомятку? Я соком запью. Давай. Э, Мариш, фартук! Фартук? Ой, Спасибо. А, ну, Все, не скучай, а? я скоро. Давай, пока. Так. Да. Алло, малыш? Да, теперь могу говорить. Не понял. – Какая тетя? Какая, – Какая-какая? Тетя Каля. Папа заподозрил, что я с кем-то встречаюсь, и вызвал деревню сестру, чтобы она следила за мной. Она теперь шпион, как Штирлица, шагу ступить не дает. Славик, что же нам делать? Я жить без Юлечка, ты что там так долго? Все, а? не могу говорить. Штирлиц сейчас дверь вынесет. Целую, любимый. Юлечка, тебе нехорошо? Вы мне что, с секундомером караулите? Не теперь в туалет сходить нельзя. Я не караулю, Юлечка. Я беспокоюсь. Ну только беспокоились бы в своей деревне. Мишаня, это я. Ну? Все подтвердилось. У нее кто-то появился. Ты что, фотки нашла? Нет, пока еще не нашла. Подожди-ка. Но след уже есть. Вернее, даже явка, Мишаня. Ну хорошо, молодец. Я ж как чувствовала. Молодец. Она же с утра с телефоном по углам прячется. Не, ну что за люди, а? Ну Вот куда она машину поставила? Мишаня? Да нет, это я не тебе. Алло. Да. Так вот, я, значит, сама убираюсь. <свист> что там у тебя? Ты Сейчас, секунду, подожди. Там авария? Да нет, ну… Не только она не звала. Ну? Я за ней. Ну, молодец. Да. Вы с ума да. сошли? Вы меня напугали. Девушка, машину уберите, пожалуйста, свою. А ну, мишаня. Простите, Потому пожалуйста, мишаня. я очень спешу. Я сколько раз я просил? Ну, не называй ты меня Мишаня, ну, прошу тебя. Девушка, машину уберите. И, кстати, девушкам надо уступать, Мишаня. А? И если надо, пошла, это место директора. Да я по-вашему, кто? Девушка? Да что это? Что, все готово, я надеюсь? Почти. Совсем чуток осталось. Сейчас перекушу малеха и минут за 15 управлюсь. Максимыч, О. ты обалдел? Какое малеха перекушу? А если клиент приедет? Да не приедет, Юлия Михайловна раньше петь. Я звонил, уточнил. Она же учится. А вдруг приедет? Ну, уроки отменит, я не знаю, физрук заболеет. Шеф, мне надо питаться по расписанию с моим диабетом. Обед а а отдал... раздели с другом, слыхал? Давай работай, хватит языком чесать. Что тут у нас? Опять котлеты, Максимыч! Черт! Простите, пожалуйста, я опоздала. Жуткие пробки на дорогах. Да еще какой-то ненормальный меня чуть не сбил возле вашего офиса. И потом мне не хотели выписывать пропуск, потому что меня в каких-то списках нет. И я заблудилась. Вы? Опять вы? Михаил Сергеевич, извините, пожалуйста, я не успела доложить. Она мимо меня, как пуля, пролетела. Вы что тут делаете? Уже ничего. Рима, что это было? Ну, я же говорю, пуля. Ну, она не представилась в смысле. Так, ладно, бог с ней. Что у меня на сегодня? Собеседование с аудитором. Ой, это, наверное, и была аудитор. Соболева Марина Андреевна. Черт знаешь, что творится, а? Ой, Михаил Сергеевич, ну не переживайте вы так, мы новую найдем. Знаете, сейчас этих аудиторов, как собак нерезанных. Очень много я хотела сказать. Может быть, чайку? Да. – Как всегда, зеленого. Да. Как всегда, без сахара. Да, и лучше всего без разговоров. Хорошо. я тут с одной рукой не подобраться. Посветил бы, а? Максимыч, ты чё, ни разу не видел в кино, чем фонарик держит, когда руки заняты? Чем? Зубами. Здравствуйте. Кто здесь начальник? Ну, я начальник. А вы что-то хотели? Я хочу забрать эту машину. А больше вы ничего не хотите? Это не ваша машина! Это машина моей племянницы. У меня на нее все документы имеются. Нечего сказать. Да, похоже, Юля совсем с ума сошла. Если отдала такую машину не в сервисный центр, а в какую-то Шарашкину контору. Я бы вам хотел сказать, мадам… Что напрасно, вы обзываетесь. Может, у нас это, конечно, и не дворец, но делаем мы все надежно и дешево. В отличие от ваших этих сервисных центров. А, а Юлию ваши, кстати, делаем вообще бесплатно. Да, Максим. по дружбе. Максим. И, так сказать, по большой любви. Угу. Угу. В общем, машину я забираю. Как вас там? Святослав Игоревич. Так ее еще починить надо. Не бойтесь, починим. Ишь ты, Святослав. Прям великий князь. Ну а вас как зовут, а? Аркадий Максимович, честь имею. А что это вы, Аркадий Максимович, честь имею. Всякую гадость в рот тащите, а? Насмотрелись в кино, правда? Ладно, дайте-ка сюда, я вам посвечу. Куда светить? С сюда, да. Сюда? Да, да. А? Вот. Так, по какой такой любви мои племянницы здесь машину делают, а? Ну… А, -а, -а. а вот сейчас вы переигрываете, Аркадий Максимович? Я имею в виду, в широком смысле, так сказать, в общечеловеческом. Ёлки-моталки. Что вы тут накрутили, а? Ну, вот вы же не так крутите. А ну-ка, дайте ка сюда ключ. Здравствуйте. Приветствую. – Простите. – Простите. Я сегодня у всех под ногами путаюсь. Погодите. И поэтому у вас глаза на мокром месте? Колитесь. Что произошло? Похоже, я завалила очень важную встречу. Причем с треском. А, -а, -а вы аудитор Соболева, если не ошибаюсь. Да. Гриднев Вадим Борисович. Заместитель директора. Очень приятно. Вы нас полностью устраиваете. А, -а, -а как же, он же… Я все улажу. Вы только в порядок себя приведите. Ой, спасибо. Дамская комната там. Ага, спасибо. Собралась. А у меня сегодня два семинара, поэтому раньше шести не ждите. Один. Что? Семинар у тебя, Юленька, один. По русской литературе. Я уточнила. А что вы еще уточнили? Что заканчивается ОН 1445, и я прекрасно дождусь тебя в сквере. Вы потащитесь за мной в универ? Ну, во-первых, не за тобой, а с тобой. Во-вторых, не потащусь, а поеду. И в-третьих, я сама тебя отвезу. Ха, интересно, на чем? Моя машина вообще-то в ремонте? Уже нет. Аркадий Максимович ее починил, а Святослав Игоревич любезно отдал ее мне. Что? А, Вы что, и водить умеете? Как Шумахер. Пойдем. ты ее видел? Да видел, Миш, видел. Нет-нет, ты ее хорошо видел. Хорошо видел. Вот как тебя сейчас. И даже после этого ты будешь меня уверять? И после этого я буду уверять тебя, что лучшего аудитора ты не найдешь. У нее только цифры в башке. Она ни себя, ничего вокруг не видит. Одни цифры. И, Миш, сроки-то поджимают. Иначе плакал наш тендер по земельным участкам. А без аудиторского заключения никто нас туда не допустит. Ну, делайте, чего хотите. Ну? Что-то не так, шеф? Я вот подумал. Тебе же та тетя Галя понравилась? Только не надо мне врать, Максимыч. Я видел, как ты на нее смотрел. Ну, да. Интересная женщина. Интересная. Даже очень. А что? А то, что ее соблазнить надо. От Юльки отвлечь. Ну, чтобы мы встретиться могли. Понимаешь? Ну, ты даешь. Где я? А где это? Соблазнить? елки моталки Да ладно тебе, Максимыч! Эта тетка тоже не супермодель. Сейчас мы из тебя, мачо, в два счета сделаем. Это, конечно, не мое дело, шеф, но твоя жена — дочь моего лучшего друга. И что? А я, может, впервые в жизни влюбился по-настоящему? Маринка же старше. А. Она, когда меня захомутала, я младенца практически был. Любовь. От благодарности отличить не мог. А теперь, значит, отличишь. Теперь отличу. Я ж с Юлькой не просто так. Я жениться на ней хочу. Ну что? Пожалуйста. Скажите, а почему такое странное название — Архипстрой? Ну, почему нормальное название? Архитектурное планирование и строительство. А, я думала, потому что директор Архипов. туда нельзя, там совещание. Вы что? Так мне не надо на совещание. Вы, а, Михаил, Михаил Сергеевич, делала, что, проблема, мы должны вы, а что пустил? Я сама себя пустила. Что значит, я сама себя пустила? что что мы Нет, вы меня не так поняли. Уйми Ничем. Не знаю, значки какие-нибудь женские. Вряд ли это ей Но, будет интересно. Сладенький, вот есть же у тебя заначка. Ну, есть. Если вы не ответите, то у вас могут возникнуть проблемы. Да неужели? Вы что, мне угрожаете, что ли? Почему? Я просто хочу получить пояснение на несколько вопросов. Не только от вас, но от всех начальников отделов. Я вас русским языком просил. Не смейте врываться в мой кабинет без доклада. У моей компании не может быть проблем. Здесь работают лучшие специалисты. Да вас тут черт ногу сломит. Послушайте, ваша работа чистая формальность. Вы сдали отчет, получили расчет и все, свободные. Это понятно. Нет, непонятно. Вы можете мне ответить хоть на один вопрос. Да, стоп! У меня большая просьба. Нет, это приказ. Не попадайтесь мне больше на глаза. Никогда. Что ты улыбишься? Пошли работать. <свы> <свы> <свы> Может, Чику? Я на работе не пью. Алло, малыш? Ну, короче, минут через 10 выходи. Максимыч ее в кафе уведет. Все, давай, я тебя жду, малыш. Да какие 10? Я же не успею. Это не женщина, это броненосец подъемки. Максимыч, ну настройся. Уже 9 минут. А -а -а, о чем говорить? Ну я же тебя учил. Ну, девушка, решите познакомиться. Да мы уже знакомы. А она Потом... девушку может обидеться. Максимыч, ну откуда я знаю, о чем в вашем возрасте говорят? Ну, о здоровье. Да боже, упаси! Во, давай, только давай, будь понагле. Таким выборам это нравится. Все, давай, Максим давай, давай, давай. Да-да. Ничего себе, погодка. Елки-моталки. The best. Какая? Я говорю. Прекрасная. Девушка, а давайте знакомиться. Чего? Я говорю, там кафе за углом хорошее. Посидим. Чего? Угощаю я. Господи, Аркадий Максимович, вы что ли? Ой, а я думаю, что-то голос такой знакомый. <свист> <свист> а я это.. А я всю ночь не спал. Думал о тебе. О, о вас. А ну, пошел отсюда, хрыч старый, мухомор перезревший, лавелас-плеживый, клыбой недоделанный, ишь ты, вылетелся он! А ну, пошел отсюда, пошел! Я сейчас тебя! Слава, ты где? Алло, малыш, от в смысле шуки, в смысле облом! ТРЕВОЖНАЯ <гас> МУЗЫКА Юль, mm. да чё ничего не ешь-то? Аппетита нет. У -у -у. А с лицом чего? Настроения нет. Надеюсь, не надо объяснять, почему? Спасибо. Uh -huh. Значит так, пока ты живешь в моем доме, на мои деньги ты будешь жить по моим правилам. Папа, надо мной все смеются! Сядь! Все говорят, что я хочу с нянькой, чтоб я памперсы сменила. И, кстати, о памперсах. Вот это что у тебя за штаны, вот это с дырками? Это не дырки, папа. Это дизайн, Мишаня, это дизайн. Дизайн? Чтобы вот этого дизайна я на тебе больше не видел. Может, мне еще пранжу надеть? Ты нормальные штаны надень, без дырок. Ничего, Мишаня, ничего. 30 лет с трудными подростками в школе справлялась, и с Юленькой справлюсь. Вы меня еще с уголовниками сравните, тетя Галя. А кривая дорожка, Юленька, очень незаметно начинается. Вот. Угу. Сначала угу. ты не замечаешь угу. обручального кольца <гас> на <гас> пальце у Святослава Игоревича, а там и до вооруженного грабежа стоп, нет. Стоп, стоп, стоп, стоп. Это что за Святослав Игоревич-то? Да хозяин а -а -а. мастерской, где наша Юлечка машину чинит. Да она все врет. Да как же я вру? Как ему можно было машину доверить, а? Рассадник разврата. Не да слушай, там ее, вообще папа. Его... слушаю, папа. Слушаю. Да, сейчас буду. Мишань, ты уезжаешь? А, а как же пирог? Пирог без меня. У меня в офисе сигнализация сработала. Я тебя прошу, не называй меня Мишаня. Угу. А с тобой я еще не закончил. Ой. ты отца тоже пойми. Мишаня жутко боится, что гены дурные в тебе проснутся. Mm. Ну, а как же ему не бояться, если твоя мать бросила его шестимесячным ребенком на руках, а сама умотала в умираты, то ли с шейхом, то ли с магнатом каким. Юлинка, ты какой кусочек будешь? Срединки или с краешку? Да сами ешьте вы свой пирог. Mm. Зря ты так. Mm. А пирог получился. Слушайте, а вы специально у меня в офисе стоите, да? чтобы меня посреди ночи из дома выдернуть. Я не затаилась, я не попадалась вам на глаза, это разные вещи. Я же не знала, что вы закроете меня на ключ и поставите на сигнализацию. А, то есть это я еще и виноват. Я этого не говорила. Вы знаете, вы… Что я? У вас правда одни цифры в башке? А вас интересует мой внутренний мир? Упаси меня Бог! Я просто пытаюсь понять, как мне сделать так, чтобы больше вас вообще никогда не видеть, особенно по ночам. Ну вот. Что вот что? Мой Славик остался без ужина. Это к тому, что у меня в голове. Господи, я я могу быть свободен? Или вы хотите теперь со мной о Славике поговорить? Вы знаете, что? меня предупреждали, что, что? что директор Ашхипстроя ну противный тип. Но я не знал, что это такой степень. Да. Thank you. ну, я так язву с тобой заработаю. Целый день голодный, и сейчас на ночь наелся, прямо жжет все. Вот возьми под язык, это ты изжоги. Надо все-таки записать тебя к врачу. Меня кормить надо вовремя. Ну, прости. Я не заметила, как время пролетело. Я такого бурдака в бухгалтерии никогда в своей жизни не видела. Архипов еще утверждает, что у него образцовая компания. Как ты сказала, Архипов? Ну, директор, Архип строя. Ты его знаешь? Я? Откуда? Ну, может, он у тебя машину ремонтировал? Не знаю знать не хочу. Так, Мариш, давай бросай свою эту работу, а то инвалидом останусь. Славик, ну ты даже не представляешь, сколько мне за нее заплатят. Мы сможем тебе новую машину купить. А помнишь, ты говорил, что после новой машины можно и о ребеночке подумать? Ты кого больше хочешь, мальчика или девочку? Ой, какой же противный этот Архипов! Здравствуйте. Галина… Сергеевна, а вы все никак не угомонитесь? Я в прощение пришел просить за вчерашнее. И, и вот, возьмите, пожалуйста, небольшой презент. Что там? Бомба? Да, боже упаси! Это мед со своей пасеки. Вот, вот. Простите, пожалуйста… Черт меня, по путам точнее, шеф. Стоять! А вы думаете, я вас вчера не раскусила? Хм. Да сразу же! Потому что очки на вас, как на корове седло сидели, и рубашка. Ну, сразу видно, что с чужого плеча. А вот сколько? Сколько вам заплатил ваш шеф, чтобы вы мне зубы заговаривали, пока он с Юлькой встречается, а? Ни копейки, клянусь! Значит, мужская солидарность. И он еще пришел прощения просить. Вы меня неправильно поняли. Никакой мужской солидарности в помине не было. Денег не было, солидарности не было. А что тогда? Простите, я не могу. Я и так сболтнул много лишнего. Простите. Mm -hmm. <связывая> О, Господи! Да что ж такое-то? Вы в ящик решили сыграть или что? Да нет, поплохела Малеха Сахаров. А конфетку забыл взять. Вы вот. не беспокойтесь, Галина Сергеевна. У меня диабет в легкой форме. только вот, только бы его где-нибудь достать. Где-нибудь. А, Аркадий Максимович, у вас мозги стали отказывать в легкой форме. А ну-ка давайте. А, спасибо. Пальцем. Берите а, да, пальцем. Спасибо. Вот, давайте. Давайте ешьте, давайте. Пастечник с диабетом. Да и куда только смотрит ваша жена. А я... Я не женат. Вот никогда не думал, что скажу это с таким удовольствием. Ну давайте а? ешьте, давайте... А, спасибо. Давайте ешьте. Вот, вот, Ну, как? А, ну, меньше. Так вот, в Старом городе там такие улочки красивые, но они такие узкие-узкие. И по ним такие трамвайчики ездят, как игрушечные. И у них, знаешь, в там… Простите, Римма Константиновна, эти документы надо срочно подписать у Архипова. А? Мне надо сдавать в отдел статистики. Ну хорошо, оставьте. А, нет, нет-нет-нет, сами. Рима Константиновна мне сейчас очень нужна. Так мне же нельзя на глаза. Сами. Вот посмотрите, что вы написали. Первый квартал, а у вас что? <свист> что? <свист> вот папочка, полюбуйся, чем твоя тетя Галя занимается. И за что ты ей платишь? Я ей плачу, чтобы ты человеком выросла. А без нее я человеком не вырасту. А без нее нет. Конечно. И кстати, ты мне не ответил вчера, что у тебя там за шашни такие, с женатым мужиком. Да нет у меня никаких шашни с женатым мужиком. Ты свою эту тютю Галю больше слушай. Ты сам посмотри. Это у нее шашни. Угу. Живет на всем готовеньком, еще и деньги ни за что получает. Нет, угу. я ты ей папочка за шпионаж платишь, правда? Она тебе в глаза Мишань-Мешаня, а сама плевать хотела на свои обязанности. Вот она я. Где хочу, там и гуляю. Вадим Борисович. Ну, вы что, смерти ее хотите? Там же принцесса. Немного цирка нам не помешает, а то уже мухи на льду Смотри, сейчас самое интересное начнется. какое какой-то! Нормально! Простите, я стучала. Да вы… Мне очень срочно надо в отдел статистики. И если вы сейчас это не подпишете, вам же хуже. Мне? Ну, не мне же, это ваша отчетность, не моя. Дай сюда. Этот черт знает что, вообще? Вы уже подслушивать начали? Это, в конце концов, знаете, моя личная дочь. В смысле, это моя личная жизнь. Мне не нужна ни ваша личная дочь, ни ваша личная жизнь. Вон. Куда? Ну, куда вы собирались там? В отдел статистики идите. Это какой-то шанс мне даст вас до вечера не видеть. Так я всего на пару часов, не волнуйтесь. <свес> Это кто вообще было? Это… Да, Галь. А я знаю, что Юля пропала. Не Ариана она у меня. И вообще, в конце концов, а кто за кем присматривать должен, а? Вот. Ты за ней, Лена она за тобой? Угу. Да что там еще, а? Машина? Черт! Вот почему-то я даже не удивлён. Да тут какая-то сволочь поперек дороги машину поставила. Пап, как она меня назвала? А это вы? А, то есть это ваша машина? Она меня сволочью назвала? Это вообще кто? Так я думала, что это сволочь, а это вы. Я, я хотела сказать, что… Концерт, Нет, конечно. конечно, не сволочь. Просто… Вы не могли бы убрать машину? Папа, это нормально вообще? Ты чего молчишь? Она мне всю машину спинала. Я из очень аккуратно. Ни одной царапины. А вот это не я. Ну, хотите, вычтите из моральный ущерб из моей зарплаты. Так, с этим надо заканчивать. Дочь, отгони, пожалуйста, машину. А вы, а вы уволены. Как уволены? Вы уверены? Абсолютно. Я вас очень попрошу. пожалуйста. Алло, больше. Слав, тут вы такое происходит. Гранится, Мне кажется, это... мы с тобой сегодня Молодцы. можем увидеться. Ну и хорошо. Зато теперь меня никто не будет оскорблять и хамить. Хамить? Это Ты я хамил вам. Это, может быть, я вас сволочью назвал, вы хотите сказать, да? Я за Сволочь, между прочим, извинилась. Вы с таким лицом извинились, что вы уже не извинялись. С каким я лицом извинилась? У меня нормальное лицо. Не надо одолжения. Ну что, доигрались? По-моему, он ее уволил. А тебя это волнует? А вас нет? М -м -м. У Архипова будут очень большие проблемы, если он аудит завалит. М -м. Так. А когда это ты в него втюрилась? А я свободная женщина. В кого хочу, в того и влюбляюсь. Какая же я дура старая. Ну, какая же вы старая? Почему дура? Потому что никакого диабета у вас нет. Как я не догадалась сразу. Да как же нет? Ёлки-моталки. А это что? Мне же сразу полегчало. Вот именно. что? Как к спектаклю своему приготовился, визит весь притащил, чтобы чтобы Юлька сбежала, пока я вот тут откачивала. У меня в мыслях этого не было, я всей души пришел извиниться. А конфеты дома забыл. Ну кто ж знал, что здесь такая засада будет. А мне ведь только показалось, что у меня семья есть. И так опозорилась. А что будет, если Мишаня меня назад домой отправит, а? а там одиночество, дом, дача, дача? дом наконсервирую, и в школу волоку. Пусть хоть молодые учителя порадуются. А, а давайте я с вашим Мишаней поговорю, объясню ему все. А, этого еще не хватало. Ой, и простите. тут блондинки подрезают. Да ладно. А. Лера, ты? Соболева. А, Соболева, я тебя сто лет не видела! Соболева! А, я тебя в социальных сетях обыскалась! Э, да меня там нет, ни на что времени не хватает. Ну, судя по продуктам, муж и трое детей, так? Детей пока нет. Ну, просто Славик решил, что надо пожить для себя. Славик? Слушай, это случайно не сын нашей классной, который все время на тебя опялился? Он. а так а, -а. он, он же младше тебя намного. Всего на три года. Просто после того, как наша классная умерла, он совсем потерянный остался. Угу. Не приготовить себе, не за квартиру заплатить. А потом вообще продал ее за копейки, чтобы купить автосервис. Он всегда о нем мечтал. Понятно. Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним. Да. В общем, у меня все в порядке. Да? Тогда почему глаза красные? Да с клиента подцепилась. Заказала аудит, а потом повел себя, как последний. В общем, пришлось уволиться. Точно. Ты же у нас лучшая по математике была. Слушай, а сделай мне аудит. Я заплачу. А у тебя что, свой бизнес? У меня частный кабинет психологической помощи. Бизнесом это трудно назвать, но бухгалтерии хватает. Так ты психолог. Угу. Хотя, чему я удивляюсь, ты лучше всех учителей доводила. Так что, берешься? После этого самодура с удовольствием. Ну, тогда завтра в 9 по этому адресу. Слушай, а можно… У меня, а то я Славика совсем забыла. Так, не продолжай. Я поняла. Все привезу. смс скинь адрес. А ты, судя по продуктам, не замужем и на диете? Ну, я в свободном полете и с хорошей фигурой. Так будет точнее. А, а ты уверен, что нас здесь не застукают? Кто, малыш? Калькулятор мой на работе, вернется не раньше полуночи. Ты вообще знаешь, почему я сюда рискнула приехать? Почему, малыш? Потому что Штирлиц обо всем доложил в центр. Не понял. Ну, тетя Галя рассказала все про нас папе, и теперь, если ты на мне не женишься, то всем каюк. А -а -а, так э, я ж это… А вот, я ж как раз собирался, собирался сделать тебе предложение. Слав, так ты ж женат. Кто сказал? А, ну… Сегодня женат. Завтра нет. Да без детей вообще в два счета разводят. Я узнавал. И тебе что, совсем не жалко твою жену? А меня кто пожалеет? Mm. Нянчится со мной, как с трехлетним ребенком. Надоело. Бедненький. Mm. Mm. Я, конечно, не хочу наводить панику, но вопрос по земле под поселок элитный нужно решать быстрее. У нас появился очень сильный конкурент — строительная фирма «Глыба». Вадим Борисович. Земля, о которой вы говорите, находится в водоохранной зоне. Поэтому ни у нас, ни у наших конкурентов ничего не получится. Вы ищите какие-то варианты под застройку? Не скажите, Михаил Сергеевич. Если этот вопрос вы поручите мне… Давайте! Не буду вас! Пускайте меня! Пустите! Михаил Сергеевич, ну хоть вы скажите! Не, ну это ни в какие рамки уже, честное слово! Вот именно! Мне надо срочно с вами поговорить. Желательно наедине. Рима, вызывай полицию. Хорошо. Вы хотите, чтобы я рассказал про похождение вашей дочери под протокол? Пожалуйста. Рима, не надо полиции. Так вызывать или нет? Нет, не надо. А, господа, прошу вас, нас. Прошу вас оставить нас с этой женщиной наедине. Быстрее, пожалуйста. Вы опять посмели что-то сказать про мою дочь? Ваша дочь? Сейчас у меня дома соблазняет моего мужа. <свист> Я идиот! Мне ж не в полицию назвонить. Мне в психушку надо звонить! Вы же их клиент! Ах, простите, пожалуйста, что не имею привычки фотографировать гадости на телефон, иначе бы у меня сейчас были доказательства! Поехали! Куда? К вам домой! И если ее там не окажется, пеняйте на себя! <свист> ну, давайте, давайте, показывайте, куда налево, направо, куда -нибудь. Не сюда. Налево. Хорошо. Налево. Папуля, а, только спокойно. А, я люблю Славика. Славик любит меня. Он сделал мне предложение. Вот. А, Вообще-то это мое кольцо. А вы здесь откуда? Вожу уволили. Я жена. А? Славик, это твой калькулятор? Славик. Господи, какой позор, а. Мариш, нет, ну, я тебя, конечно, такого не ожидал. Малыш, я хотел тебе сказать, что моя жена работает на твоего отца, но я не успел. Зря. Мы хотя бы успели бы одеться. Убью, гад. Не а трогайте ух, его! Ты! Не трогайте я его! Ни в чем не виноват! Она Папа его согласила! Вот сейчас ты, папочка, очень переигрываешь. Можешь изображать свой инфаркт сколько угодно. Я все равно выйду замуж за Славика. Да вы с ума сошли! Только не умирайте. Пожалуйста, только не здесь. Я сейчас позвоню в скорую. Алло, скорая? Да, человеку плохо. Пожалуйста, не уходи. Я люблю тебя. Но мы же семья. Ну, нельзя же все вот так разрушать. Слушай, у тебя совсем гордости нет? Мне казалось, есть. Казалось ей. Ты не понимаешь, что у меня наконец-то появился шанс? Шанс? Да, шанс выбиться в люди. Этот папик… Побесится, побесится и успокоится, и выделит своему зятю руководящий пост в своем, там, как бы, строю. Куда он денется? Архип строе. Да какая разница? Ты ее любишь? А кто не любит свой шанс выбиться в люди, Марин? Все, я пошел. Чао. Пока. Подожди! Здесь твои лекарства А от успокоительная успокоительное от кашля от головной боли. Оставь себе. У меня с Юлькой ничего не болит. Ну вот, располагайся. Пока квартиру не сниму, тут перекантуемся. Круто. Так романтично. Слушай, почему нас раньше не застукали? Мы бы уже давным-давно вместе жили. Всему свое время, малыш. А это будет мой туалетный столик. А как ты думаешь, вас быстро разведут? Да, да глаза моргнуть не успеем. Нам с Мариной делить нечего. Ни детей, ни имущества общего. Супер. Угу. Слова. Угу. А ты меня любишь? Очень. Очень-очень? Очень-очень-очень. Там приходные, расходные, кассовые чеки. Угу. В общем, разберешься. А Славик где? На работе? Славик? Да, на работе. Так, а что сегодня с настроением? Нормально все это. Просто вчерашний клиент. Так, ты кого хочешь обмануть? Дипломированного психолога? Ну-ка, рассказывай, что случилось? Лер, да мне уже ничем не поможешь. Все, проехали. А хочешь бартер? Это как? А так, ты приводишь в порядок мою бухгалтерию, а я — твою личную жизнь. Нет, Лер! Мою личную жизнь нельзя привести в порядок а на сплошные руины. Вот тут тоже сплошные руины, но ты же не отказываешься работать. Ты профессионал. Я профессионал. Но почему ты мне не доверяешь? Хорошо. Я пойду поставлю чайник. Ну вот это другое дело. А чаек у меня с собой. Что? Давай, тащи штопор. И бокалы. Ну конечно. Кто бы сомневался, герой любовник на месте, и вуз не дует. А потише можно? Без вас голова болит. Что случилось? Юленька дома не ночевала, и Миша не пропал. Оба на звонки не отвечают. И все, что ли? А этого мало. Ну, не переживайте вы, Юлька теперь со мной здесь живет, Архипов в больнице. Как в больнице? Ну, так. Мы с Юлькой решили пожениться, а у Мишаник, как вы выражаетесь, на радостях сердечко немножко того, не выдержала. О, Господи! Это я во всем виновата. Не уберегла девчонку. Не, ну вы поаккуратнее выражениях-то. Юлька все-таки замуж на за меня собралась, а не под поезд попала. Кстати, милости просим на нашу свадьбу. Да лучше бы под поезд! А? Фу ты, что я такое говорю? Эй! Эй! Эй! Мы должны пожениться. Ой, простите, я неудачно выразилась, слишком в лоб. Просто я так долго ждала, пока вы очнетесь, и решила сразу, пока вы того, не это, опять не меня отключились. Вы кто? Тихо, тихо. Ну что же вы, вы уже обещали, что не будете его волновать. Да я его волна не волнуется. Скажите, Михаил Сергеевич, правда? Вы не волнуетесь. Доктор, я уже моля уберите ее тут. Пожалуйста, уберите ее, не пускайте ее ко мне больше. Пожалуйста, доктор. Я вам деньги заболею. Вы ждите, что он очень нервно реагирует на вас. Я вам, пожалуйста, больше, доктор, пожалуйста. До свидания. Михаил Сергеевич, я же вам хотел сказать Пожалуйста, держите себя в руках. Эта женщина вас больше не побеспокоит. Я клянусь Гиппократом. П пожалуйста А где этот твой подельник? Хочу в глаза его бесстыжие посмотреть. Вы бы знали, как я хочу в глаза его бесстыжие посмотреть. Работа стоит. Клиент вон новую машину пригнал. А я понятия не имею, что с этим корытом делать. А он что, на работу не вышел? Как видите. А позвонить? Абонент недоступен. Господи. У него же обед. Надо спасать человека. А ну-ка, дай мне его адрес. Да откуда он у меня? Какой ты все-таки бесчеловечный. Вы можете без оскорблений. А ну-ка, кто может знать адрес Аркадия Максимовича? Тише, тише, тише. Жена моя бывшая. Максимыч когда-то с ее отцом дружил. Только я звонить ей не буду, она может неправильно это понять. Диктуй номер, я посмотрю. Тут это… Связь плохая. Надо на крышу залезть. Ну так чего мы стоим? Тащи лестницу. Полезли. Давай. Дурацкая идея, но это на первый взгляд. Понимаете, моя подруга, она очень хороший психолог. И она говорит, что если мы с вами поженимся, тогда Славик приревнует меня к вам. А Юля испугается, что я могу стать вашей наследницей. Понимаете, в чем гениальность идеи? То есть Славик возвращается ко мне, а Юля к вам. Так, я не знаю, что здесь за лекарство. колоть Ой, простите. Алло, да. Я сейчас. Сколько слышно? Эй, куда вы? Что? Плохая связь. Вот она. Да. Подождите, не, куда вы? Не трогайте Пройдемте. меня, да подождите давай, давай. вы! Да, конечно, я знаю тевостина. Это другой монца. Адрес записывайте. Красноарвейский дом 24. Да, 24. Квартира 10. Да-да-да, 10. Ах, вот вы где. Подождите минуточку. Пойдемте. Между прочим, это звонит ваша сестра Юлина, тетя. Она залезла на крышу. Потому что у Славика моего мужа в гараже плохая связь, а ей нужен адрес друга моего отца, потому что у него диабет и похоже с ним что-то случилось. Уберите ее. А вы тут сахар охлаждайте. Уберите Все, ее, пожалуйста. Ах вот, иду, иду. аккуратненько, аккуратненько. У меня есть там лекарство, просто волшебное. Будете спать и улыбаться. Пожалуйста. Пойдемте, не пойдемте, пойдемте ее. Пойдем. не пущу, не, не пущу, ее. не пущу. Бы Сидоров, мне сказали выследили. Так, мне нужно срочно открыть десятую квартиру. Вон в том подъезде. Там человек умирает. Тимухин Аркадий Максимович. Так, вот, держите. Скорую я уже вызвала, но боюсь, пока она по пробкам доедет, уже поздно будет. Господи, мы ну пойдемте под мою ответственность, Ну пойдемте же! Галина Сергеевна! Господи, живой! А я весь город на уши подняла! Скоро я уже едет. Зачем? Он еще спрашивает. На работу не вышел, телефон не поднимает, дверь не открывает. Я же шефу записку на верстаке оставил, что увольняюсь по собственному желанию. Не могу больше врать и плести интриги. Вот. Работы нашел. На свежем воздухе. Что? Там же Сидоров вашу дверь скрывает. Господи! От паразита, тот паразит. Он же знает, что отбор беду. Галина Сергеевна, что за На уши Папулечка, ну, прости меня, пожалуйста. Я не знаю, что на меня нашло. Ай, котенок! Как я рад. Как же я рад, что ты наконец поняла, что этот подонок, он не пара тебе. Папа! Ну я вообще-то не то имела в виду. Я пришла извиниться за то, что я не поверила в твой сердечный приступ. Как? Ты? Ты что, ты? Ты до сих пор не бросил этого своего этого, этого слайка? Понятно. Значит, денег на свадьбу ты не дашь. М? Понятно. Вон. Вон отсюда. И не смей приходить ко мне больше. Сначала нашу семью опозорила твоя мать, а теперь ты вся в нее. Ну и пожалуйста, я вообще сюда больше не приду. И привет Штирлицу. Вон отсюда. А кто это? Никто. Она мне больше не дочь. Пожалуйста, не волнуйтесь. Странно, вы должны улыбаться. Надо увеличить дозировку. Доктор, доктор миленький, выпишите меня отсюда, а? Послушайте, ну как же я вас выпишу? У вас давление скачет. А, ну не будет скакать. Я буду спокойненько, как словно. Я кофе не буду пить, я режим буду соблюдать. Я, я вам клянусь этим самым вашим Гиппократом. Голубчик, вы знаете, сколько раз я им клялся? А толку? Не-не-не, не-не, даже не просите. Вот если бы у вас была жена, она бы за вами следила. А так, даже не уговаривайте. Отдыхайте. А, жена. Жена, говорите. я понимаю, это выглядит глупо, просто я подумал, ну, хуже уже точно не будет. В общем, я согласен. На что? Ну, жениться на вас. Ну, вы же равно меня преследуете. Ну, делайте это на законных основаниях. Проходите. Зачем же на законных? Мы просто всем скажем, что мы поженились. Никто же в паспорт заглядывать не будет. А, да, ну, тогда это лишнее. Дайте сюда. Я сказала в паспорт, а не на руку. А, а цветы можете поставить? А куда? В вазу. Есть варианты. А вазы я и не принес. О господи, возьмите на кухне. А... Да проходите, проходите, здесь мин нет, наверное. Mm -hmm. Спасибо, сейчас. А... Спорт. Что? Что? Что не так? Что? Оно, похоже, не снимается. А, а зачем нам его снимать? Да вы с ума сошли? Я же не по-настоящему за вас замуж выхожу. А, да, да. Давайте. Давайте я. Ну-ка. Чего? Ну, зачем вы мне палец отрываете? Простите. Наташа. Славик. Славик. Владимир. Это... Света, Очень Славик. приятно. Ну, мы тогда без тебя не начинаем, да? Хорошо, ждем. Все, сейчас папа приедет, правда здорово? А вы говорили, Галина Сергеевна? Он меня простил. Ну я же говорю, и успокоиться, еще квартиру нам подарит. Слав, он будет не один. А с кем? Я не знаю, но голос у него был очень загадочный. Мне кажется, что он будет со своей секреташей Риммой. Она ему давно строит глазки. Едут. Давай краше, маска. Поздравляю. Сейчас, Галя, Юля, знакомьтесь, это моя жена. Марина Сергеевна, можно просто Марина? Юля, это мой жених. Я знаю. Галь! Галь! Очень красивое платье. Ты куда? Ты что? А? Жена. Ой, когда ж ты успел, Мишаня? Ой, Галь, ну, ну дурное дело-то, оно не хитрое. Значит, правильная вещи собрала. Сегодня ли уеду? Вот, возьмите. Вам же негде жить. А я к Мише переехал, так что моя квартира свободна. Это наш свадебный подарок. Нет-нет, спасибо, мы снимем. Спасибо. Теперь у тебя есть хозяйка? Я тебе не нужна, Галь. Ты, ты чего? Ты обидел, что я наорал, что ли, Галь? Ну, ну ты чего? Ну, как я без тебя, Галочка? Спасибо. Ну ты что? Как ты сказал, Мишаня? Галочка? Ну конечно. Ну что ты куда-то в какой тюрьму? Что ты мне видел в своем огороде? я тебя никуда не отпущу. Ты что? Получилось. А вот знакомьтесь, пожалуйста. Это, это Галина, моя сестра. Марина. Нормально. Галина Сергеевна. Он что, правда не женился? Ага. Ну, теперь я понимаю, почему так быстро получил развод. Не смешно, малыш. Смешно. Ты меня поняла? Поняла. Устраиваю семейный ужин и приглашаю на него Юлю и Славик. Ничего ты не поняла. Это будет не ужин. Это будет спектакль «К тёще на блины» называется. И ты в самой главной роли. И кого мне играть? Злую тещу? И опять ты ничего не поняла. Коварно. Собственницу. Ты должна показать, что Славик может быть женат на ком угодно, но принадлежать он будет всегда только тебе. Боюсь, ну, я не справлюсь. Не справишься. Давай, записывай. Что? Ну что знаешь о Славике только ты, никто другой. Жаль, что это платье только на один раз. Осторожно, нам его еще сдавать. Вот я не понимаю, ты что такая спокойная? А я не понимаю, чего ты психуешь? Нет, ну, моя бывшая стала мне теща. Это нормально, по-твоему? Ненормально, нормально, но очень смешно. Я только не понимаю, как мой папа на ней женился. Он же ее терпеть не мог. Я ж тебе говорю, у моей бывшей в голове калькулятор. Она поняла, что я принадлежу к богатой семье и решила меня обскакать. Ну, не ожидал я да, от я такого, не Да, я не уверяю, ожидал. что с моим папочкой никто и неделю под одной крышей не протянет. Ты и Маринки не знаешь. Ей, чем хуже, тем лучше. Она ж по натуре жертва. Слушай, малыш, мы не можем сидеть ложа руки. А если это клуша родит? И тогда бабины деньги придется делить не на двоих, а на троих. А вдруг двойня? Ну хорошо, что ты предлагаешь? Как что? Их надо развести, срочно. Как это развести? Слушай, малыш, я ее, короче, соблазню и женю на себе обратно. А потом брошу и вернусь к тебе снова. Ты нормальный? Что ты несешь вообще? Малыш, малыш, малыш, нам скоро не то, что на твой маникюр, нам скоро кушать не на что будет. Максимич как ушел, я совсем без заказов остался. Хорошо, я работать пойду. Не пойду! Мишаня, <свист> у нас ЧП! Ну чего за опять? Замок в ванной заклинило. Марина выйти не может. <свист> пойдем, пойдем быстрее. Что вы орете? Что вы орете? Вы можете не орать? Могу. Ну, так не орите. Что у вас случилось? Замок заклинило. Это швейцарский замок, его не может заклинить. Ну, у вас не может, а у меня заклинило. Там вот, вот эту вот, вот эту пепочку, вот эту, вот, вот ее вниз. В вниз опускайте, да. Ну, ну. Мишань, тебе нельзя волноваться. Я не Мишаня, я спокойненько куда? Пимпочка не работает. Я на работу опаздываю. Ну, может, у вас есть какие-нибудь инструменты? Вы что, что ли? Я же слеза а у меня инструмент? Мишаня, у тебя лицо покраснело. Езжай на работу, я здесь сама вот все Что уложу. Уладь? Вот что ты уладь? Здесь бульдозер нужен, уладит она. Езжай, сказала. У меня есть один спец, он лучше бульдозера. Так, все. Разбирайте без меня. Угу. Михаил Сергеевич, не забудь, у нас сегодня семейный обед. Не опаздывайте. Помню. Аркадий Максимович, это я. Аркадий Максимович, спасибо вам большое. Мариночка, всегда рад помочь. Не чужие ж люди. Вы меня простите, я на работу опаздываю. Да мне еще в магазин надо успеть. Целую. Ага. Ой, ну и мне пора. Стоять. Откуда вы ее знаете? Так это же жена Славика. Вы что-то путаете. Это жена Мишани. Вы мне извините, я ничего не путаю, Галина Сергеевна. Я с ее папой пол жизни дружил. Так. А я-то думаю, что за женитьба такая скоропалительная? Вот аферисты проклятые! Кто? Да Марина это ваша, со Славиком За Славика поручиться не могу, а Марина очень порядочная И папа ее был честнейший человек, елки-моталки Какой же вы наивный, Аркадий Максимович И при чем здесь папа? Вишь ты, званый обед у них семейный Блинов она напечет Ну, как будто бы я плохо готовлю Ой! «Принципа» сегодня не приду. Глаза бы мои ее не видели. Ну если из принципа... Разрешите вас пригласить к себе. Да. На, на ужин. Ну ничего. Я их поведу на чистую воду. Ну так придете. Я хотела спросить, ты белье из прачечной забрала? Там квитанция лежит на тумбочке. Нет, и не собираюсь. А зачем мне чужое белье? Мы свое купим. Mm -hmm. Ну почему же чужое? Ну хорошо, если ты вдруг решишь покупать новое, учти, брать надо только ситец. Славик не переносит ни сатин, ни шок. Он всю ночь не спит, ворочается, чешется. Обязательно, спасибо большое, я учту. Да, еще хотела посоветовать. Почаще меня книжки в туалете. Он там любит читать. Ну что-нибудь легкое. Детективы, боевики, авантюрные романы, автомобильные Обязательно. журналы. Обязательно. А лучше мужские журналы с картинками. Да слава. Марина. Фух. Сейчас. Ну, кто так режет? Давайте сюда. Пожалуйста. Вот. Вот. Чувствуете разницу? Ну, конечно. День и ночь, небо и земля. Правильно порезанный пирог легче усваивается. Совершенно верно. Ой, так красиво. Просто ей жалко. Держите. Спасибо. Так, а что вы мне хотели показать? А, да. Да-да-да-да. Сейчас, секундочку. Так, вот, Галина Сергеевна. Вот это, вот это я, а это отец Марины. Вот. М -м -м. Видный мужчина. Кто? И вы тоже. А. И самое главное забыла предупредить. Все, и мне надоело это слушать. Слава, пойдем. Подождите, куда же вы? И самое важное, яблоки. Не кормись его сырыми яблоками, его от них пучит. Папа, может быть, ты что-нибудь скажешь? Яблоки лучше запекать. Но если вдруг он их наелся, дайте ему укропной водички. Она продается без рецепта в любой аптеке и есть у нас дома. А вот эта Мариночка, Ей здесь семь лет. Ну-ка, ну-ка. Ангел во плоти, да? Ага. Угу. Только почему-то у этого ангела уже в семь лет взгляд как у Лисы Алисы. Галина да. Сергеевна, ну что вы такое говорите, честное слово. Что вижу, то и говорю. А вы, Аркадий Максимович, аферистов защищаете. Галина Сергеевна, а, пирог! Так вам же его есть, жалко. Но я не в том смысле, я в смысле К красоты оформления. До свидания. Галина Сергеевна, ну если вы. Если вы считаете Марину авелисткой, я готов вам помочь вывести ее на чистую воду, так сказать. Ну вот, можете же нравиться женщинам, когда захотите. У вас тут целый ботанический сад, Аркадий Максимович. Да, у меня, знаете, такая странность. Цветочки выращиваю. Вы знаете, по-моему, это было слишком. Да я и половины не сказала. Это было мерзко, гадко и отвратительно. А мне кажется, Лера права. Юля почувствовала, что Славик до сих пор женат, на мне, а не на ней. Господи! Какой я идиот! Как я дал себя втянуть в эту дурацкую авантюру! А по-моему, это ваш первый умный поступок. Что? У вас лицо покраснело. Давление поднялось? Я пойду прогуляюсь, а вы пока успокойтесь. Mm. Лера, это ужас. Я больше не выдержу. Архипов бесится, а его сестра вообще на меня волком смотрит. А Ну, какое нам дело до Архипова и его сестры? Главное, вернуть Славик. А нельзя его никак попроще вернуть? Дорогая моя, попроще никак нельзя. А вот с этим надо что-то делать. С чем? Проще. С тобой. Вот на кого ты похожа? На кого? На скучного бухгалтера ты похоже. Ну, так я есть некоторые Мало роде. ли кто то есть вообще, да? Тебя крышу должно сносить, понимаешь? Нет, если ты про эти женские хитрости, я в них ничего не понимаю. Зато я понимаю. Пусть Славик увидит, кого он потерял. Поехали. Куда? На шопинг и в салон. Девушку, простите, а вы кто? Как? Мы же договорились с вами, что как бы женаты. Марина? Это вы? Это я. А, то есть, это не я. Это Лера со мной сотворила, она сказала, что от меня должно сносить крышу. Ну да. Вы передайте вашей Лере, что у нее получилось. Одну крышу, по крайней мере, точно снесло. Чью? Вашу? Нет, Марин. Вашу. Но она сказала, что Славику должно понравиться. А Славику точно понравится. Вы не сомневаетесь? Mm -hmm. Вик, где посудомоечная машина? А ей нет, малыш. Как нет? Ну, а так. что мне с этим делать? Ну, не знаю. По-моему, калькулятор мыла это руками. Руками? Ну нет, спасибо. Может мне еще унитаз руками помыть? Слушай, ну, ну насчет унитаза вообще не в курсе. Слава, немедленно найди нам домработницу. Кого? Ну, человека, который будет заниматься домашним хозяйством. У нас такая была, пока Штирлис не приехала. Это что, я вот за это буду кому-то деньги платить? Ну, нет. Ну, тогда мы зарастем грязью. Я не знаю, что мне за этим делать. Я так не привыкла жить, мне ни на что не хватает. Вот. А я тебе говорил, пока мы не разведем твоего папашу, он не будет тебе помогать. Ты что, не веришь, что Маренька прибежит ко мне, как собачонка? А вот об этом я вообще слышать не хочу. Я немедленно пойду к своему отцу. И скажи ему все прямо в лицо. Если он не будет мне помогать, то я брошу учебу. Ну как-то моя девочка готова? Ну, вроде как, да. Так, что значит «вроде»? Объект прибыл? Нет. Фу. Нет еще, Лер. Они вообще приедут сегодня? Приедут. Юля заказала пропуск. Послушайте, мне надоел весь этот цирк, честное слово. Время 10, у меня дел по городу. Едут. Так. Так, успокойся. Не нервничай. Ты в платье? Да. И в плащике. В каком плащике? Снимай тогда быстрее. Что за самодеятельность? Сейчас. А теперь целуй его. Быстрей. Что? Целую. Лера говорит, вы должны меня поцеловать. Чего? Сама ему скажи, а то он меня убьет. Да я, да я верю. <звук> Все, Не я верю. Что-то я и не понял, с кем ты твой папаша целуется? С кем, с кем. С калькулятором. Да ладно. Давай, закрывай окно, поехали. В смысле? Куда? Мы же… Настроение пропало у меня, с ним разговаривать. Поехали. Ничего себе. <звы> Эй, вы там не увлекайтесь. Спасибо. А, а, а, ну, я… Пошел? Ага. Алло. Ага. Ну что, он офигел? Похоже, что да. Пошел в офис, горцую, как молодой олень. Послушай, я не про Архипова, а про Славика. Да откуда я знаю? У меня нет же глаз на затылке. – Что? А, – У вас на лице… Что с лицом? Помада. А, да-да-да. Спасибо, что сказали. Спасибо, Рим. У меня свещание через полчаса, а тут еще конь не валялся. Можете идти? А что вы на меня так смотрите? Да, я женился. Да, моя жена красит губы. Да, да, целует меня перед тем, как я ухожу на работу. У вас еще какие-то вопросы есть? Ну так идите работайте. Черт знает что. Лер, кстати, я тебе отправила отчет на почту. Теперь у тебя в бухгалтерии полный порядок. Ну? Ты управилась быстрее, чем я. Я тебе говорила, что у меня трудный случай. Спокойствие, мы почти у цели. Следующий удар будет сокрушительным. Вы хотите, чтобы я купил вам вот это? Лера сказала, что вы должны на меня крупно потратиться. Ну, в смысле сделать вид, что потратились. А Славик знает, что это моя любимая картина. Вы хотите, чтобы я купил вам вот эту мазню за триста тысяч долларов? Это не мазня. Это работа японского художника Такеши. Называется «Поцелуй». Ну, вы что, вы не видите страсть в этой игре цвета и тени? Вы что, надо мной издеваетесь, что ли? Поверьте, это очень хорошее вложение. Картина все равно останется у вас. А Юля увидит, что вы готовы потратить на меня все деньги. Ну, а почему, например, не остров в океане? Давайте квартиру купим. Большую, в центре. Хотите? Квартира это хорошо. В моем доме продается одна. Ну и все, поехали смотреть. Это же вашей Лере подойдет? Я думаю, да. Ну отлично, едем. Давайте помогу. Подслушиваем. Лера сказала, что мы еще должны придумать друг другу ласковые имена. Какие? Ласковые. Это как? Ну вот, например, я вас буду называть хомячок или котик, а вы могли бы, ну не знаю, например, мой поросеночек или нет. Лучше моя зайка. У -у -у. Как все запущено? Вы видели? Видел? Видел? Нет, главное, я три года горбачусь, а эта номер пришла и в дамку. Да. – Недооценили мы ее. – Дрянь. И главное, когда успела, он же ее уволил. Вот убила бы обоих. А вот это вполне оправданное желание. И я знаю, как это сделать. Вы что, с ума сошли? Какие мы нервные. Я в переносном смысле. Mm. И как? Ну, в переносном смысле. В переносном я готова. Ты пароль от его компьютера знаешь? Обижаете, конечно, знаю. Mm. Отлично. Прошу. В общем как определитесь, звоните. Да. Ну это очень хорошая цена. Для такой э -э просторной квартиры mm -hmm. просто смешная. Конечно. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Зайка, как тебе? По-моему, неплохая квартира. А давай еще в центре посмотрим, котик. А. Тут окна на детскую площадку выходит. Э -э Ой, здрасте. Ой, а -а -а. какая встреча. Ну да, действительно неожиданно, учитывая, что мы здесь живем. Папа, как ты ее назвал? А, -а, а Миша меня называет то Зайка, то Солнышко. Забавно, правда? Да уж. Ну а что вы здесь делаете? Мы. А, -а, -а Зайка хочет... Квартиру в этом доме? Понимаете, очень привыкла к этому району. Иногда хочется вот так посидеть в тишине, поработать. А сейчас посмотрели, ну разве это квартира? Комнаты маленькие, темные, коридор узкий. Вот другое дело в элитных домах. Mm -hmm. Правда, зайка? Правда, котик. Ну, все понятно, папуль. Твоя родная дочь с голоду помирает, а ты тут всяким зайком, котиком квартиры элитной покупаешь. Пойдем, Славик, пусть этот калькулятор подавится чужими деньгами. Да. Сработало. Что? Ну, вы видели, как Славик пожирал меня глазами? Как? Еще чуть-чуть, он пригласит меня на свидание. А Юлька вернется к вам, как миленькая. Пойдем. Те. Отсюда, зайка. Нет, ну ты это видела, а? Не слепая. По-моему, она уже беременная. Из чего ты взял? Да ты ее довольно физиономию видела? Как блин маслом намазанный. Может, ты ее ревнуешь? Малыш, ты чего? Да какое я ревнуешь? Да я же о нас думаю. Нет, ты о ней думаешь! Да идите вы всем, гробу я такой любовь педал. <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> Вообще-то стучаться надо. Вообще-то, вы знаете, закрываться надо. Я уже закрылась один раз, спасибо. <свист> угу. Пожалуйста. Ну что ж вы? Я там косметичку забыла. Пожалуйста. Спасибо. Пощады никто не, желает, навеку, товарищу, все не Мету, Галина Сергеевна. Еще и поете. Ритм задаю. Mm -hmm. А дочка вашего лучшего друга, между прочим, продолжает грабить Мишаню. Как это грабить? А вот так. Давича она под ноль обчистила пару бутиков. И не спорьте, я сама видела по пакетам. А сейчас, вы представляете, он собрался покупать ей квартиру. Да вы что? А может, это любовь? Может, и любовь. Только вот Мишаню я разорять не дам. И вообще, Аркадий Максимович, вот хватит защищать эту акулу. Ну, пообещайте мне прочистить ей мозги, а? Слушаюсь, Галина Сергеевна, есть прочистить акуле мозги. Только как? Доказательств никаких. Одни наши фантазии. Вот вы правы, Аркадий Максимович. Я сама хотела все Мишане рассказать. Только потом поняла, что рано. А знаете что? Надо сделать фотографии, когда они с этим Славиком встречаются и плетут интриги. Ну как вам идея? Гениальнейшая. У меня есть чудеснейший агрегат для этих целей. Вот и отлично. Значит, я вам позвоню, когда увижу что-то подозрительное. Хорошо? Да. Ну-ка, дайте сюда метлу. Вот вы не так метете и не то поете. Из за острова настрежень на простор речной волны выплывали расписанные стенки разиначивны. Черт! Что с вами? Вы! Вы? Вы! нет! Вы же ушли! Простите, я просто компьютер забыла! А, а, а голову не забыли? Вас вообще стучать учили? А что вы на меня орете? Я вижу, вы внезапно заботились с успехом у женщин, да? Что? Вы! Да вы идите вы к черту! Я вас видеть не могу! Это я вас видеть не могу! А! Ну вот я из за вас компьютер разбила! Идите вы к черту! Черт! Марин! Все, Лер, фини, ты ля комедия. С Архипова покончено! С ума сошла? Да мы поубиваем друг друга! Марина! Я же не уговариваю, я больше к нему на километр не подойду! Марин, я перезвоню. Я… я извиниться хотел. Вы знаете, такая дурацкая ситуация произошла. Вот, возьмите. Нет, что вы, не надо. Берите, я вам говорю. Я потом вам новый куплю. Нет, что вы, не надо. Я сама виновата. Мне надо было постучать. Я, я не возьму. Марин, если вы сейчас не возьмете, я, тебе слово, я его в землю шваркну. Не надо шваркать. Спасибо большое. Спасибо. – Архипов Михаил Сергеевич? А, – Да, я. Отдел по борьбе с экономическими преступлениями. А, – А что случилось? – Вам придется проехать с нами. – А как? А подождите, В отделе а... все объяснят. А, – Так а… – Пустите а. его, я его жена! Я должна Ой ехать с ним! – Что это с ним? Может, придуривается? Ой. Ой. Нет, он не придуривается. У него сердце. Ну, в смысле, больное. Миша? Миш, а, а, Что а, вы стоите? Вызывайте скорую! Так, ну 3 ведь засады, елки-моталки. Вот вы, мы, елки-моталки. Не успели мы разоблачить эту акулу. Да она тут при чем? Он еще спрашивает, а? Я вообще с вашей Мариной одна в доме осталась, того и гляди отравить. Елки-моталки нашли отравить. Ну, Максимович, здорово! Здрасте! Здрасте! Здрасте. Привешек, это то слава. Галя? Ой, Юленька, дурные вести. Что случилось? Миша, они в тюрьму посадили. То есть в больницу положили. Как посадили? Как положили? То есть, сначала в больницу, а уж оттуда сразу в кутузку. Его обвиняют в мошенничестве масы оба крупных размерах. говоря, что он землю под коттеджи по нескольку раз продавал. На этом состоянии и сколотил. У из-за них приступ случился. Но, слава Богу, ему уже легче. Так что, скоро в тюрьму. Но этого не может быть! Папа, просто подставили! Вот и я говорю, что подставили. Нужен митинг народный. Не, ну вы даете, какой еще митинг? Он же на калькуляторе жена. А -а -а. Если бы была, то калькулятор ее в два счета вычислил. Да. Думаешь, дурачков нашли? А -а -а. Ты думаешь, мы тебя с твоей подельницей не раскусили? А -а -а. Я теперь вашу Марину близко к Мишане не подпущу. Только митинг суровый и беспощадный. Пойдемте, Аркадий Максимович, на баррикады. Слушаюсь. Броненосец. Чего это она? Не знаю. Наверное, крышу от стресса несло. Слушай, малыш, а, а если твой папуль и правда еще одно состояние сколотил? Чего ты сказал? Я, я просто пошутил. Я просто пошутил, малыш, ну, правда. малыш подожди, это правда. Галина Сергеевна, я вот это тут шум, подумал. Малыш. Ну, что еще? Говорите, не томите. Так, может, вы это, у меня посетитесь? Что? Да вы нахал. Не, ну разве говорите, что боитесь там, в смысле, саку, сокол... в смысле, вы не подумайте ничего дурного. Далина Сергеевна! Не долг смотреть, что они пишут. Наворовал, и скрылся от правосудия в больнице. Не обращайте внимания. Они вам завидуют. Чего? А? Шучу. Шуточки у вас. Вы лучше скажите, у кого был еще доступ к вашей рабочей почте. Ну что ж, вы меня совсем за идиоты держите, что ли? А если подумать? Подождите, ну. Как-то Рима спрашивала. Вот! Шершеляфам как говорится. Ой, да перестаньте вы, это не в моем случае. Именно в вашем. Богатый, холостой, порядочный, добрый, красивый, молодой. <звёк> <звёк> Что вы делаете? А что, это же Лера звонила. Она, когда звонит, надо же целоваться надо. А почему вы думаете, что мне может только Лера позвонить? Это мог быть заказчик. Быть. А вы его спугнули. А, а простите. И не обязательно целоваться, если Юлии и Славика рядом нет. Действительно, я… простите, просто давление скачет, у меня мозг вообще не работает. Вообще. Это у вас обычное состояние. Ну, да-да. Откройте! Мне надо поговорить с вашим начальством! Здравствуйте, спасибо большое. Спасибо. спасибо. Здравствуйте. Папа! Сон Папа, папочка! Ну, какой приговор! конечно же, оправдательный. А, а это вот спасибо Марине. Она доказала, что во всем виноват Гриднев ходил на мое место, дурак. А -а -а. Еще и Рим подговорю. Спасибо вам большое. Если бы не вы, но... Да не за что. Папуля! Ой, эта парочка так топорно сработала, что его оправдали бы и без меня. Привет, Мари. Привет. Мариш, я понял. Я сзади. тебя люблю. Правда, жить без тебя не могу. Гляньте, не успели Мишаню освободить, как она уже свои сети раскинула, Калина, а? Сергея, ну Сергеевна, может, это любовь. Где вы только слов таких понахватались, а? Друзья мои, друзья мои, спасибо вам за поддержку, спасибо большое. Ну, что, пойдемте в дом, -то. Ну еще вас спасибо. спасибо, я не могу, ничего. Давай сегодня Работу. встретимся в Золотой долине. Все, помнишь? Спасибо. Смотри, в следующий раз, жду, жду. Обязательно приезжайте. Папуль, ты иди, я сейчас догоню. Давай, не задерживайся, я тебя Марина! Марин! Ну и что это было? Малыш, я ее пригласил на как бы свидание, и она согласилась. Ну, отнесись к этому философски. Иногда надо сердце продать, чтобы было на что жить. Что продать? Ну, почку. <зас> ну, почку, малыш! Ну, малыш, ну! Ну, послушай, ну я же о нас думаю, Юлька! Ну, куда ну что, ты? видели? Юль, ну куда ты? с вашей Мариной шептался. Ну, Ой, Юль, боюсь, ну... они Мишаню задумали убить. Юля! Вы говорили, меня что у вас подождите. есть какой-то шпионский агрегат, да? Да. Хорошо. Марина, я… Представляете, он сам сказал, что любит меня. Кто? Славик. И пригласил а. на свидание. Вы не рады? Рад. Нет, ну почему? Я рад. Рад-рад. Я очень рад. И предлагаю быть успех. Марина, а давайте выпьем на брудершафт? Да уж. Если бы вам месяц назад кто-нибудь сказал, что вы будете пить со мной на брудершафт. Я только об этом мечтал. У меня просто повода не было. Вы шутите? Да нет, я серьезно. Ну давайте, давайте, давайте, не отлынивать, ну. Черт, мне нельзя пить. Вы знаете, мне тоже. Ужас. Да кошмар. Ну ладно, я легкомысленная дура, но вы-то могли держать себя в руках. Вы знаете, мы с вами на ты. И что теперь? Сразу в постель? Нет, ну почему же сразу-то мы. Мы, по-моему, очень долго к этому шли. Так, да, Славик, а, помню, Золотая долина в 7 часов. Ага. Давайте. Фотографируется все. Здрасте! Ага. Здрасте! Галя, Ой. а что такое? Мишаня, я сейчас тебе все объясню. Да не надо мне ничего объяснять. Я что, слепой, что ли, по-твоему? Мишаня, они замышляют твое убийство. А, Галя, ты свое уме вообще, а? Ты чего творишь? Если еще раз вот это увижу, поедешь заниматься своим огородом. Понятно? А все, ваша труба, Аркадий Максимович. Еще телескоп притащили. Я же говорила, что надо на телефон. Было бы проще. И Миша бы нас не заметил. Ой. Что такое? Во плохо? Что-то поплощало, малеха. У меня конфетка в кармане. Где? В левом. Здесь? Уйдите на халку. А! А? Да ну, ну, ну, все, Ну, что нам больше заняться нечем, Галина Сергеевна. Эх вы, старый бесстыдник. А! Шпионы какие-то, честное слово. У тебя такое лицо? Какое? Как будто ты меня больше не любишь. Нормальное лицо. А ты Юлю уже сказал? А как же? Мы с ней расстались. Бедная девочка. Чего это она бедная? С таким богатым папашей. А как же твой шанс выбиться в люди? Марин, ну, ну не начинай. Ну, ну дурак был, ну ошибся. Ну, с кем не бывает. Пойдем. Я тебя провожу. Папе моему, пожалуйста, не говорите, что я ногу сломала. А то у него давление. Ну что вы, я вашего папу сам лечил. И больше лечить не хочу. Но все-таки кому-то позвонить надо. Может быть, мужу? Нет. Мужу точно не надо. Почему? Потому что нет больше никакого мужа. И вообще, вы меня чаем обещали напоить? А сами разговорами кормите. Ой, простите, пожалуйста, простите, я. Я просто. Я ногами вашими увлекся. Ногой. Переломов, то есть. Я сейчас. Ой. Надо же. Заварка закончилась. Михаил Сергеевич, там к вам Святослав Игоревич. Говорит, ему назначено. А, проси. Проходите, пожалуйста. Здрасте. День добрый. Проходи. Ну, проходи, проходи. Если вы меня вызвали нотации читать, то это бесполезно. А я знаю. Я ведь, Слав, про таких, как ты, все знаю. Про каких таких? Я попросил бы выражение. Выбирайте. Короче, сколько тебе нужно, чтобы ты исчез из города навсегда. В смысле? Столько хватит? В вы серьезно? Че, правда, что ли? Ну, одно условие. Вали как можно дальше и как можно быстрее. Этого хватит. Понял? А -а -а. Деньги получишь в бухгалтерии. Свободен. А, -а, -а. а можно полтюшок накинуть? За скорость. Ладно, все, понял. Славик, я не могу больше врать, нам надо расстаться, я не люблю тебя. Славик, я никогда не думала, что произнесу эти слова, но, похоже, я люблю Архипова, ну, ну в смысле Мишу. Мариш, а Славка уехал. Как уехал? Да, так. Переписал в мастерскую на меня, сам свалил в столицу, кажется. Только что звонил. Довольный, как слон. Аркадий Максимович, спасибо. Для да мне-то за что? А что это сейчас было? Ну что-что, аферисты наши, пархитво, по уши втрескалась. Так что все, отбой, галочка. Если были какие -то аферы, то победила любовь. Эх. Муа. Я, я люблю Архипова. Здравствуйте, приехали. А как же Славик, что с ним? Но ну, мне казалось, что эта любовь, пока я не встретила Мишу. А вдруг я ему совсем не нравлюсь? Что мне делать? Ну, значит, Привет. Мы же почти были. Привет. ]цы. Какой сложный клиент, не определившийся. Знаешь что? А -а -а. Алло, Алло, ты ну, вообще вообще -то, -то Алло. ты меня Меня вообще-то Миша зовут. У я подумал, нет. если у вас, у тебя кольцо не снимается. Выходи за меня замуж. По-настоящему. Господи, это же поцелуй. Это значит, да? Оно все равно не снимается. Хм. Моя родная, я так рада за тебя. Мне кажется, мы добились неожиданных результатов. Вера, это все благодаря тебе. Юля, Спасибо. а ты где, родная? Мы только тебя ждем. Что значит «мы»? А ты с кем? Ой. Ты? Да? А вот и мы. Да. Ой, какая бы красивая Мариночка. Галина Сергеевна, вы тоже прекрасно выглядите. Вы настоящая невеста. Ну какая я невеста! Ты самая прекрасная галочка. Еще в ЗАГС не хотела ехать. Еле уговорил. Аркадий Максимович, ну вы не отрассивы. Благодарю. Мишань, а что случилось-то? ничего случилось. Звонила Юля, сказала, что едет, не одна. Просила никого не падать в опорок. О господи! Неужели она опять со Славиком связалась? Бюгата! Тихо, тебе нельзя волноваться. Не надо. А я спокоен, ты знаешь, я спокоен, я абсолютно спокоен. Что ж такое-то, а? вы здесь остановились? Я вообще такой аэропорт опаздываю. Да, аккумулятор сидел меня. Слушай, не в службу, а в дружбу. Потолкни, а то опоздать можем. Только этого не хватало. Корыто. Спасибо, командир! Эй, э, ты куда? ну стойка! Там же все мои деньги! <зыватый> Миша, тебе нельзя волноваться. А я спокойно, я спокоен. Все нормально. Здрасте. По-моему, это не славит. А? Осторожно. А. А. Удобно, да? Юленка. Юля, а? Юля, Юль, а? что такое, а? Что случилось? Все нормально, не переживайте. Папа, я думаю, представлять вас не надо. Это Алексей, твой лечащий врач. Ну я вообще-то в курсе. Но хочу предупредить сразу, Настя? Серьезно. А, уважаемый Михаил Сергеевич, я. А, в общем, я очень сильно люблю вашу дочь и, и я хочу просить у вас ее руки. Мишань, Ой. ты чего? <свят> Врач в семье это прекрасно. Твое давление всегда будет под контролем. И твое тоже, да. <свят> И мне сейчас понадобится связь в медицине. Ой, Марин, тебе зачем? У нас будет ребенок. Марин! Маринка! Девочка моя! я <свят> отца <свят> <свят> Woo! <laughs>